Мы проснулись и удивились. Наш, наша ракета, наша пере, она же перевернута. Кто ее перевернул? Вы зачем это вы сделали? Вы что показываете это правильно? Да нет, она нормально стояла. Вы этим корпусом она взлетает. Почему вы его зарыли? Зачем? Ладно, мы отрвем, перевернем ее назад. «А это что? Зачем? Иголки? Мы не... как вы. Мы на иголках спать не будем». «Это полезно, показываешь? Это вредно. Ты же будешь в крови». «Не, не в крови. У тебя уже привыкла кожа, поэтому вы такие пупырчатые. На иголках спите с рождения. Но мы не такие, мы умные. У нас даже могилы свои есть. Мы, может, и живем немного, но мы живем правильно, как в раю». Что? Мы не в раю живем? Что, и школы это плохо, и работа? Всё, можно без этого обойтись? Что ты такое показываешь? Солнцем питаешься? Ой, как ты юморист. Тебе психушку надо. Нет, не надо? А волчьи ягоды зачем вы столько принесли? Мы есть все равно не будем. Съешьте лучше нашу земляничку. Она очень вкусная, свежая. Вот еще тут капуста, а капуста вообще писк моды. Что? Ты мне в рот запихиваешь, и волчья нет, не буду. Не жгите, его, вол... не жгите капусту, это полезно, столько витамин. Это невкусно, что вы чего? О, старичок, сколько же лет, и у тебя две ноги? Здравствуйте, милые жители земли. Я тут живу столько лет, я первый, кто прилетел сюда, я создал нормальных, нормальную землю. Мы, вы раньше тоже такими были, как вы, но мы сюда прилетели, создали свою семью и развиваемся. А вы такими дикарями остались, у вас компьютер правит жизнью. Мы стали умнее, и вот у нас и руки появились. Вы, если будете правильно жить, вы тоже будете хорошо выглядеть. Вы воюете, а это неправильно Капусту есть тоже неправильно Он скушивал волчью ягоду Будет вкусно, полезно Нет, дедушка, мы не едим А сколько тебе, дедушка, лет? Лучше тебе, внучок, не знать Когда вы летели, ты думаешь, я жил? Конечно, я жил А вы сколько летели? Ну, вы пять тысяч лет летели Поэтому вы догадываетесь А я первый, кто создал эту землю при, Прилетел, она как бы без меня существовала, но я прилетела, создал семью. И мне, знаешь, сколько лет? Знаешь, 16 тысяч. Вроде как мало, молодой. А я не отрицаю, я еще молодой. И мне еще хоть куда. Мы только недавно прилетели. Ну как, сравнительно недавно. Вы там живете, совсем не развиваете, у вас и жизнь медленно У нас планета быстро двигается, и мы быстрее соображаем. Вы очень скоро хлопать научитесь. И руки, и ноги, все у вас еще отрастет через время. Это надо ждать. А почему меня не выросли? А потому что я знал, что кто-нибудь-то прилетит к нам. И решил не развиваться. И не стал учить хлопающий язык. За меня сделал мой народ. Я понимаю, что он похлопал. Что он «Привет!» сказал «Пока!» Куш... «Скушай вкусную волчью ягоду!» «Это полезно!» Мы очень умный народ, а вы глупые отступы. <смех> да, мы очень любим волчьи ягоды. Вы просто не понимаете, это очень полезно. А еще мы любим картошку уворачивать, вкусные цветочки. Вы просто не понимаете, какая польза. Вы просто очень нежное земляное поколение. Мы здесь и на иголках спим. А доматы у вас неправильно стоят. Надо перевернуть. Ой, ракета у тебе тоже неправильно была. Мы ее Нули. Она была неправильно у тебя пост поставлена. Мы ее перевернули Это красиво по моде. Ты же понимаешь, ты не сможешь улететь отсюда, если она у тебя будет так стоять. Вот мы перевернули, чтобы ты точно смог улететь. Не переживай, глубоко закопали, точно назад ты перевернешь. Ну, спасибо, дедушка. Как же мы полетим? Ну, вот теперь ты полетишь. Куда? Ты закопал ее, она теперь полетит только в, вашу, в ваше ядро земли. Да не полетит, у нас такая крепкая земля, что это ваша ракета сломается, чем она полетит куда-то. Оставайся с нами, будь умным, развивайся. Эти люди к нам тоже прилетят через время. Но мы к этому времени будем такими умными, сильными. Правда, ребята, хлоп-хлоп-хлоп. Это они сказали, да, три раза хлопнули. Но вы понимаешь, в чем дело? Тут не в трех хлопках дело, тут с какой скоростью, с каким ритмом, с какой четкостью. Все это зависит, какое слово. Один хлопок может с разной точностью, разные слова обозначать. Но ты к нам еще привыкнешь. Тебя просто надо познакомиться с нашими обычаями. А дом раньше у нас тоже как у вас стоял. Мы поняли, что кто спит на таких домах, как вы, долго не живут и болезни мучает. Вот в такой дом, как у нас, болезнь не понимает, как залезть. И боится иголок, Думают, если мы на иголках спим, нам лучше не лезть. Поэтому мы и живем так хорошо. А ты знаешь, откуда появились у вас поганки всякие, волчьи ягоды? Знаешь, это мы вам подарок привезли, чтобы вы быстрее развивались. И иголки мы подкинули вам идеи тоже, чтобы вы построили, перевернули дом и жили как мы. Мы очень умный народ, главное, чтобы вы такими стали. Но ты познакомился мало с нашим обычаем. Мы хотим тебе объяснить одну главную вещь. Выкинь капусту, землянику. Что там у тебя? О, огурцы выкинь. Так это морковку и вот все остальное барахло. Это вредно. Это все вызывает болезни. А зачем тебе корова? Что вы играете игру Корова в космосе? Вот уж прикол. Но вы даете это ж такая вредная скотина. Mm. Убейте эту корову и мясо не ешьте, очень опасно вообще. Мясо есть, это очень плохо, такие болезни вызывает. Вы земляне еще едите и едите это мясо, вы еще не поняли, вы еще первобытные, вы там совсем глупые. Вот вам, чтобы пять ног вырастить, еще расти и расти. Ну ладно, вы сейчас идите спать, а на следующее утро я проведу экскурсию и покажу наши тихие места. Может, и на иголках поспите? Нет, мы же умрем. Ты понимаешь, какая у нас мягкая кожа? Они нас проткнут. Они вас проткнут? Да ладно. Вот, смотри, я ложусь. О, видишь? Сейчас попу на я надену. Она толстая. Ты чего? Ты не садись на эту иглу, она такая толстая, Не же пополам. Это кол. Мы придумали стульчик, называется кол. Это вы что то считаете, посадить на кол это плохо. А мы сидим на таких стульчиках. Толстая железная иголка. Садишься и попе хорошо, массируется и живешь долго. Мы вообще много чего придумали, чего мы еще не вели. А ты в курсе, что драться мечами это полезно. Кожа радуется, когда ножик втыкается в твою любимую тушку. Ну, вы кожи называем. А мы тушка и тушка это хорошее тело, а тело это неженка, которая не пробовала иголочку, а у вот тушка это уже проба иголочки, спит на иголочках и в перевернутых домах, то есть мы. А ты знаешь, как хорошо, когда ты дерешься с противником, и он колет тебе иголкой такой, как меч и колит. Но как бы ты еще познаешь все. Мы познакомим тебя завтра, а пока иди спать, мы тоже пойдем. Хотя мы не спим так много, как вы. Мы спим. Вот у вас один день кончается, и вы спать идете. А нам надо тридцать дней так пожить и потом немножко один часик поспать. Ну ладно, идите, а мы пока все без вас. Поговорим, куда вас сводить, составим план. Идите, идите, первобыдные наши, мы вас воспитаем, посвятим. Удачи! Удачи. Как вы там говорите? Ну, мы говорим, прощай задница. А вы говорите, спокойной ночи? Ну да, спокойной ночи. Ну, спокойной ночи. Идите спать.